Сложность лыжных тестов в том, что всегда хочется покататься, вот покататься, но тесты на самом деле, катание это совершенно разные вещи, потому что надо лыжу вот именно насиловать, проверять ее в разных режимах. Но есть такие лыжи, которым ты можешь доверять вот просто с первого поворота и просто получать фан. Добрый день, лыжи Армада Tracer 100. 18, по-моему, вот и та лыжа, которую я хотел потестить, еще снимаю обзор на испа потому что вот, как мне кажется, это то, чего не хватало Армаде с ее парковыми прихватами, у нее не было никогда именно катального чего-то катального такого, воу, воу, без парка, без всего. И вот они сделали трейсер, в общем, вот покатал. Лыжа, ну как бы реально хорошая очень. Вот а прелесть в том, что она очень хорошо идет ровно на скорости на ходах, на продольном реально фигачит Люта. она рабочая сейчас у нее рабочая, то есть у нее носок офигенно работает на всплытие с одной стороны, с другой стороны он гасит всю неоднородность склона. с третьей стороны он дает офигенскую стабильность просто рельс, вот, задник у него в абсолюте рабочий и честно говоря, да, я понасиловал его попытался его продавить, прожать в общем-то он мне нет он не продавился и я даже, даже чуть не словил гуся там хорошего, но как бы нет, они выехали, вы, вывезли вот, после этого я стал, в общем-то, заходить с разгрузкой лыж в поворот, то есть не продавлю на задник, то есть лыжи не для классики, не для классического катания, нифига вы их не пробросите, не продавите, они нормально хватают, у них торсионка при этом хорошая, при этом они легкие. В общем, лыжа фан, лыжа фан При этом она хорошо работает и на дропах И на продольных, на скоростных Вот, и при этом При всем я не почувствовал в ней какой-то Глобальной проблемы, там, в маневрировании На малых ходах, вот это мне поразило То есть, в принципе, при хорошей Загрузке носа он, с одной стороны, как бы жесткий, на скорости он работает как стабильная рельса, но на маневрировании он реально продавливается и уходит там в малый поворот, и вы реально там можете ковыряться, как бы, да. То есть в каких-то узких местах это не будет катастрофой там и не будет вообще проблемой. То есть вы совершенно спокойненько, раз-раз и поехали. Как бы. Вот, то есть, лыжа на самом деле шикарная. Мне понравилось очень. Уверен, что, наверное, вот она где-то близка будет к топу. Вот, рекомендую я ее хорошо катающимся лыжникам. Катающихся именно в разнообразных условиях То есть, ну, это, грубо говоря, там наша при Эльбрусе Когда у тебя может быть снегопад сегодня, да И есть хорошие уклоны просторы, и ты можешь мочить Да, завтра там ветер дунул, все сдуло И реально жесткий склон обдутый Потому что на жестком они вообще отлично работают И цепляются, и идут и можно корвнуть на них, как бы, и при этом ну, ноги не бьют, в общем-то, и цепляются. Если еще конты точить, как бы, а не забивать, как я это люблю, да, то вообще, в общем-то, хорошая универсальная лыжа. При том, что у них талия 118, но нахватки вот это как-то вот ощущение никак не влияет. Они отлично держат, отлично стабильно идут, и у них какая-то хорошая. В общем, лыжа меня очень порадовала. Рекомендую на сайте подробнее, подписывайся, лайки. Пойду катну. Пока.